Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами сегодня Екатерина Клопенко, и я являюсь лидером и также одним из основателей проекта «Бизнес Биосим». И сегодня я буду вам рассказывать, вернее, давать небольшие советы как начинающим видеоблогерам. Почему я решила сделать такую тему небольшую? Потому что буквально в на последних моих видео моя младшая дочь Кира написала мне сообщение, вернее, комментарий под одним из моих видео и попросила дать советы для начинающих видеоблогеров. На самом деле я задумалась и поняла, что действительно очень часто да, люди создают свой канал, даже не просто так, а вот именно в целях, продвижение своего бизнеса, и э, на этом все дело заканчивается, потому что просто происходит стопор и не знают, что и о чем писать. Вот давайте и э, с вами маленечко разберемся. Ну, во-первых, конечно же, я хотела бы дать совет сегодня своей дочери, что и как делать э, как начинающему видеоблогеру. Э, первое, да, э, я хотела бы... Кстати, он касается абсолютно всех. Разберите свою жизнь, да, посмотрите вокруг себя и определите, пожалуйста, чем вы конкретно занимаетесь, да. То есть, что вам отвлекается больше всего. Я сейчас не говорю про вашу профессиональную деятельность, да. Пусть это будет совет для людей, которые занимаются, например, каким-то хобби и хотят его продвигать через YouTube, да, занимаются в каком-то, допустим, кружке, допустим, танцы или, я не знаю, вязание, в конце концов, кружке английского языка или каким-то спортом, да, тоже точно так же хотят создать свой канал и вещать свои новости. Так вот, первое, нужно определиться, да, то направление, которое ты хотел бы обозревать именно на YouTube. И э, следующие будут э, как бы советы о том, на какие темы писать. Э, писать тем на самом деле очень-очень много. Возьмите э, свое хобби и начните разбирать, что вас конкретно в этом хобби интересует. Да? Допустим, вы вышиваете крестиком. Вас интересуют какие стишки, да? какой материал используется? Э, Нитки каких цветов, возможно, вы там используете. Покажите свои работы, картины, да, как оформляются в конечном итоге, да, допустим, как потом нужно будет постирать эту картину, оформить, сделать ее в рамку и так далее. То есть, вот это вот все необходимо сделать. И точно так же я хочу сказать, что можно и разобрать, свой контент, видеоконтент, именно людям, которые занимаются каким-то профессиональной деятельностью да и хотят эту деятельность продвигать через интернет. Итак, давайте тогда вернемся лично ко мне, я MLM-предприниматель. Что же я могу записывать? В общем-то, все. Первое, что необходимо вам сделать, взять блокнот, и записывать туда все вопросы, которые у вас возникают по мере вашей работы. Абсолютно все вопросы. Вот вплоть до того, что как зарегистрироваться, вы должны это записать, как, допустим, работать с личным кабинетом, вы точно так же это все записываете. И как только вы находите ответ на какой-то вопрос, решение, да, вы на этот вопрос, в общем-то, можете смело теперь снимать видео. Таким образом ваш видеоконтент ваш канал youtube начнет пополняться полезными видео как бы для вас лично да ну и соответственно полезным оно будет для всех остальных окружающих потому что в основном вопросы задаются одни и те же вопросы возникают по одному допустим направлению да, в основном одни и те же поэтому Отвечая на свои вопросы, да, найдя ответ, допустим, в интернете на свои вопросы, вы можете смело снимать на это, эти вопросы видео и выкладывать на свой канал YouTube. При этом вы будете полезны себе и окружающим. Вот таким вот образом, такие незамысловатые советы я сегодня как бы хотела рассказать для начинающих видеоблогеров. Всем желаю больших-больших успехов. Если мое видео для вас было полезно, обязательно ставьте лайк. Плюс ко всему, конечно же, подписывайтесь на мой канал YouTube. И есть звоночек возле подписочки, обязательно на него нажимайте. Буду рада видеть вас в своей команде. Всем до новых встреч. Пока-пока. С вами была Екатерина Клопенко.